Всем привет, с вами Нана Аква! Хотел бы познакомить с кратким содержанием канала, о чем будут ролики и чем они будут вам полезны. Сразу скажу, что вся информация, которая будет содержаться в видео, сказана любителям и для любителям аквариумистики. Буду делиться исключительно своим опытом, не настаивая на том, что вся информация здесь будет исчерпывающей, и что только мой вариант подхода к тому или иному делу правильный. Наверное, существует много альтернатив, и все они имеют место быть. Основными темами канала будут наноаквариумистика, разведение аквариумных креветок, содержание травника и акваскейпы. Хотя, если быть точнее, то речь будет идти о том, как это все объединить. В своих видео буду рассказывать об ошибках, которые я совершил при содержании аквариумов, чего стоит избежать и на чем стоит сделать акцент. Также расскажу о содержании разных видов креветок и об особенностях их разведения. Наверное, перед каждым аквариумистом, у которого есть травник, по прошествии некоторого времени возникает вопрос, что делать с излишками выражения? растений, выкинуть или продать. На моем примере посмотрим, возможно ли создать дополнительный источник дохода из своего хобби, а именно из продажи растений и креветок собственного разведения. Расскажу о тонкостях этого дела. Надеюсь на вашу поддержку и с радостью буду отвечать на все интересующие вас вопросы. Спасибо за внимание, пока!